Приходит на прием 75-летняя бабулька. Доктор ее посмотрел и говорит, «Ой, бабулечка, да все у вас замечательно! Да вот только вам, ах, активности, активности не хватает! Вам бы хорошо с дедушкой-то со своим, ох, почаще, почаще этим заниматься в постели, и все у вас будет... Шоколаде, бабулька, «Ох, но, но я-то не против, только вы деду-то моему скажите, он меня сюда привез, а сам в коридоре сидит». Позвал, значит, доктор деда и объясняет все. Ох, с вашей женой все прекрасно, да вот только одно – активности, активности вашей не хватает. Вам хорошо бы с бабулькой, ох, хотя бы раза три в недельку ложиться и заниматься волшебством, и все у вас будет замечательно, ну хотя бы понедельник, среда. И суббота. Дед так подумал-подумал. «О, не-не-не, в я точно не смогу! Почему вы в субботу не сможете? О, к вам в субботу столько народу! А, полдня просидишь!»